Шалом, дорогие братья и сестры. Шалом, скъпи, и сестры. Знаю, что у, нас, что у меня совсем мало времени. И много времени. Буду стараться кратко. Старая, да мы тоже здесь по волонтерским делам. Не също, тоже военные Военни, такиво... И первым делом мы искали Христиани. в Болгарии мессианскую общину. И на община только в Болгарии. Ну, то есть Болгар... евреи, Болгар... евреи которые верят, в Ишуа, Мессия, в евреи, верят в Ишуа, Мессия, Иисус Христо. К сожалению, Болгарии мы не смогли найти. И к сожалению, не в Болгарии Для меня хора. Божье чудо Ханукальное Божье чудо. Что на Хануку, на, Хануку, на праздник Божьих чудес? На Ханука, праздник на Божьи чудеса, в церкви на скале. В -то на скала скажем так, началось еврейское служение. И еврейскую еврейское служение. По сути дела, рождается мессианская община. Рождается э, мессианская э, община. И я бы хотел, пользуясь, что э, Аня переводит. Вер, что, что это си, не случайно. У Аня сегодня день рождения. Рожден ден. <свят> Аня... Аня, не только иудейка по, Аня, духу, не иудейка по духу, но и еврейка по плоти, еврейка по плоти. Поэтому мы ее поздравим по нашему. Затувай, поздравим по нашей начин. Ее Аня С днем рождения и пусть в жизни Ани в жизни ее родных и близких. И животное, а не, не эти руднини, в жизни этой церкви на, на, на проход И благословение арона. И благословение ту В книге Бемидбар, книге числа в шестой главе. Числа, глава. Господь сказал Моше. Господь сказал на Маше, Маше, Маше, Моисею. А, на Моисеи, передая первосвященнику арону Предай на первосвященника арон так благословлять бы на Исраэль, пока да благословлять Исраэль, детей божьих на да благославие божьих и деца <звы> Да благословит Господь Аню всех ее родных и близких. И эту духовную семью замечательную. И, вас. и дави Да презрит на вас Господь светлым лицом своим. И помилует вас. И да обратит на вас Господь, да уборником вас, светлое лицо свое, свое и подарит вам и всем, свою Божью веру, свою, это вера, свою защиту, свою защиту, свою шехину, Божий покров, и свой Божий шалом и свой Божью полноту, Божия полнота, бише во имя Господа нашего, Ишуа Мессия, Ишуа Иисуса Христа. Иисус Христос, Амин! Амин! Амин! Слава Слава Слава Богу! Слава Богу.